Неделя начинается с ингрессии Меркурия в знак Близнецы 13 июня в 18.27 по киевскому времени, где планета имеет статус управления. С этого момента усиливается желание встречаться, общаться, обмениваться информацией. Это время поиска контактов и новых знакомств. Появляется значительно больше правдивой информации о ситуации в мире, в сфере экономики, с учетом военной и политической составляющей. Увеличится поток людей, перемещающихся в одну и в другую сторону из-за активных боевых действий в определенных регионах. 14 июня, в 14.51 по киевскому времени, полнолуние в Стрельце, подробное видео есть на моем YouTube канале посмотрите, пожалуйста неделя благоприятна для поездок за рубеж устройство быта в другой стране поиска защиты и получения соответствующих документов определение лучшего места пребывания и жительства кто вынужден был уехать из украины в связи с военной агрессией российско-фашистского режима? Посмотрите видео о полнолуние 14 июня, а также видео о новолунии 30 мая, с которого и начался текущий лунный месяц. Так вы лучше поймете потенциал этого периода, найдете для себя много полезного. Ссылки в закрепленном комментарии. Далее расскажу по дням недели. 13 июня в понедельник растущая луна в Стрельце в гармоничных аспектах с Юпитером и Марсом день накануне полнолуния счастливый и мощный энергия на максимуме удачное время для любых дел может представиться счастливый шанс но для этого нужно быть среди людей ходить в государственные инстанции, заниматься документами, решать юридические вопросы. Тот, кто давно ждет заслуженного признания, вознаграждения, защиты, повышения по службе, в начале недели имеет все предпосылки это получить. Путешествие и командировки, начатые сегодня, закончатся так, как вы ожидали. 14 июня во вторник, как я уже сказала, полнолуние в «Стрельце», к этому моменту большинство дел, начатых в период новолуния 30 мая, получают максимальное развитие. 15 июня в среду убывающая Луна в Козероге в оппозиции с Черной Луной, в напряжении с Юпитером. На внутреннем уровне эмоционально сложный день, морально очень тяжело, поднимаются кармические темы, повторяются родовые сценарии. Актуальные вопросы места жительства, дома, семьи. Также могут проявиться генетические и наследственные заболевания. Рекомендую посмотреть видео о транзите черной луны по раку, ссылка в закрепленном комментарии. На внешнем плане в социальной жизни ситуация иная. Гармоничный аспект Солнца и ретро Сатурна дает силы для упорной и планомерной работы. Время подходит для расчетов, тщательного планирования, самодисциплины и самоорганизации, что в результате приведет к повышению производительности труда. 16 июня в четверг убывающая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с Ураном, Венерой, Нептуном в соединении с Ретро-Плутоном. Все предпосылки к тому, чтобы реализовать свои желания и удовлетворить основные жизненные потребности энергетически мощный день усиливается стремление реализовать свои цели обстоятельства формируются наилучшим образом чтобы прийти к впечатляющим достижениям может возникнуть сильная потребность развить свои психические способности но даже если нет склонности к парапсихологии к оккультизму основные инстинкты и интуиция обостряются у многих людей в этот день, 16 июня, Херон в соединении с Марсом в Овне, Солнце в напряжении с ретро-Плутоном. Военные конфликты обостряются, власть имущим труднее находить общий язык. Но с другой стороны, большинство аспектов дня гармоничны. Идеальное сочетание планетарных влияний, дающих напор и энергию, а также верные указатели, позволяющие сделать прорыв в какой-либо области. Венера соединяется с северным лунным узлом. Что бы ни происходило, какие бы люди не встречались на пути, все в интересах будущего. 17 июня в пятницу убывающая луна в Водолее в гармоничных аспектах с Меркурием и Юпитером. Отличное время для того, чтобы заявить о себе, продвинуть свои интересы, прочитать лекцию, провести прямой эфир, хорошее время для запуска рекламы общественной деятельности, целенаправленных действий для обретения популярности. Благоприятный день и подходит для спокойной и обстоятельной работы. А также для решения простых финансовых вопросов, поездок, сделок, купли-продажи. Будьте внимательны к происходящему и прислушивайтесь к тому, что говорят люди. В профессиональной сфере покажите свои наиболее выгодные стороны и по возможности работайте на опережение. Руководителям и работодателям желательно внимательно присматриваться к персоналу. Можно выявить хорошую работу одних и увидеть, кто только создает видимость. 18 июня, суббота, убывающая луна в Водолее в напряжении с Венерой, в соединении с ретро-Сатурном. Тема взаимоотношений выходит на первый план. Хотя все не так просто. Но главное, не стремитесь привязать к себе своего партнера. Это желание может все испортить. То, что выглядит наиболее привлекательным сейчас, может оказаться наименее желаемым через несколько дней. Гармоничный аспект Луны с Солнцем помогает сгладить острые углы и свести к минимуму любые конфликты Не удивляйтесь быстрой смене ситуации, старайтесь не идеализировать своего партнера На любовные отношения может очень сильно повлиять мнение друзей Что касается ухода за собой, посещения парикмахера, косметолога, мастера маникюра Лучше отложить на другое время. День не подходит. 19 июня, в воскресенье, убывающая луна в рыбах. Венера в напряжении с ретро-Сатурном. Но в гармоничном аспекте с Нептуном. Энергии дня призывают к романтике, отдыху, творчеству. У людей усиливается сентиментальность, эмоциональность, чувствительность, интуиция. Это прекрасное время для творческих людей, для поиска спонсоров и благотворительной деятельности. Неблагоприятное время для умственной деятельности, решение серьезных вопросов, выяснение отношений с людьми более опытными, старшими по возрасту. Для имущественных и финансовых дел день не подходит. Работу и быт желательно свести к минимуму. Постарайтесь побыть в тишине на природе и набраться сил для предстоящей недели. Друзья, напоминаю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога, однако вы найдете для себя ценные подсказки.